Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить салат из морской капусты по-японски. Для этого нам понадобится морская капуста, морковь, лук репчатый, огурец маринованный, масло оливковое, соевый соус, сок лимона, рисовый уксус, соль, сахар и черный перец. Смешиваем с морковью лук, маринованные огурцы и морскую капусту. Делаем нашу заправку из соевого соуса, сока лимона, оливкового масла, соли, сахара и черного перца. И добавляем в нашу капусту. Все перемешиваем и даем настояться 20 минут. Приятного аппетита!